Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 18 мая 2017 года. Канал Артподготовка. Программа Плохие Новости. Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Константин Зеленин. И тут наши сторонники до новой исторической эпохи осталось 170 дней. Вещаем мы из Подмосковья. У нас прямой эфир. Так что давайте поприветствуем всех, кто с той стороны экрана кто с этой стороны экрана от всей души <звы> так значит э, Германа и, и Германа любовь и Сторонта мы их тоже приветствуем они с нами да спасибо большое значит, привет так, здравствуйте, вот такими лозунгами, с такими лозунгами вышли обманутые дольщики в Перми 18 мая 2017 года. Вот так это выглядит, вот с такими лозунгами. Путин, помоги, ну что тут, ничего у людей в башке, а? Ну, как, как это? Это уже просто, я не знаю, это даже уже не смешно. Раньше это было смешно, а теперь вначале было грустно, потом смешно. Теперь это уже не смешно и не грустно. Это как-то, как можно сказать, это баян, да? Это уже, так сказать, то, что затаскано, заиграно. Да, да, да. Такая интернет-пошлятина. В Тюмень мужчина упал с 13 этажа и выжил. То есть год-два назад начали люди падать с высоких этажей и выживать и сейчас все больше и больше это радует, может гравитация меняется может быть, как Костя сказал летать учатся, я не знаю но вот мы видим из 23 этажа человек упал на машину, остался живой то есть удивительная вещь подмечаем Роспотребнадзор по МНПЗ в превышении выбросов да, то есть Московский нефтеперерабатывающий завод, он подозревает в превышении выбросов. Для того, чтобы понять, превышает э, Московский нефтеперерабатывающий завод нормы ПДК, да, э, вот достаточно иметь нос. Просто вот вышел, понюхал и все сразу ясно. То есть э, и, и для, для этого не нужен каких-то особых там замеров делать, но ну, видите, вот они сделали замер, и норма э, предельно допустимой концентрации была превышена в 51 раз, и, и в 51 и 40, но это не предел, то есть были в 400 раз, и там в какие-то другие цифры. В Ростовской области обрушилось здание фермы, один человек погиб. Мальцо, мышка игровая. У нас все мышки сломались, мне какую даль, я даже не знаю, игровая, она или какая? Это, да. Мышка игровая. А ее откуда? А, видно ее, видишь? Да, вот. Да, представляешь, какая прелесть. Мышку видно, что игровая. Хорошо. Обрушилось здание фермы в Ростовской области, один человек погиб. Ну, и один человек травмирован. Говорит, ферма была старая, ну да, вот как раз сейчас и рушатся все, что построено в Советском Союзе, да? но не все, некоторые вещи рушат сами, вот как эти пятиэтажки, там и девятиэтажки, они не рушатся, но Мальцев геймер пишет. Не геймер, я, не... я последний раз в эти компьютерные игры играл в 1994 году, так что я не геймер. Россия-24 рассказал украинцам о способах обхода блокировок сайтов, поэтому вопрос уже сутки в соцсетях стебутся, то есть удивительно, рассказывают как обойти блокировку сайтов, причем это же характерно не только для Украины, для да, да? да, за, да. сайтов, теперь рассказывают как обходить свою же блокировку. Это очень уникальная ситуация. Да, они говорят о том, что они шизофренией занимались три года минимум. Да. Участникам несогласованного митинга в Москве приговорили к колонии-поселению. Да, как-то не невесело. Вот. Юрия Кулия да, приговорили. Вот так фотография. И вот его фотография. Я вообще, честно говоря, не могу понять. Он на 15 суток не наработал, а его приговорили к реальному сроку, хоть там, говорят, в колонии поселения. Это такой плюс, что ли? То есть он, он взял полицейского за руку и причинил ему нестерпимую боль, как утверждают там, значит, я имею в виду, в суде. То есть просто прикоснулся и теперь должен будет провести 8 месяцев в колонии поселения. Я так понял, что он социолог и заявил на суде, что принимал участие в мероприятиях, поскольку пишет работу, диссертацию, а, пишет о протесте. Это вообще уникальный случай, на самом деле. Это студент, который вышел на дипломную работу. Ну, ну диплом, вернее, не диссертацию, диплом. Да, ну что, извиня, перебил. Ну, арестовали. Это же... Все равно, что там какой-нибудь студент, строитель технологического факультета пришел получать рецепты ячеистых бетонов, а его за руки в кутузку. В кутузку, в бетон, ногами в бетон и в реку, в ячеистый бетон, его ногами в ячеистый бетон. Ничего смешного нет, но я обращаюсь к тем людям, которые дают показания, на таких, как вот этот парень. Угу. Ну зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что потом придется отвечать, и строгость наказания будет прям пропорционально строгости вот этого наказания. Вот 8 месяцев в колонии поселения. Ну сколько вы получите? 8 лет за это? Вам это нужно? Зачем? Я не понимаю. 80? Какие 8? Не, ну 80 не 80, но ну 8 точно получит И на вскидку, и, и это будет справедливый приговор. Вот представьте, у вас там целая шобла, кто расследовал это дело, кто судил, кто давал ложные э, показания. Ну, зачем вам это нужно? А? Я не понимаю, честно скажу. Сейчас у вас есть реальная возможность, вот у того полицейского, который нестерпимый в боль э, почувствовал, и будет потом еще 8 лет такую же чувствовать, я думаю, когда его к зэкам кинут в камеру, он, он мог сказать, ребята, я никаких, никаких претензий к этому человеку не имею. Он меня там не трогал, ничего, все. Что получилось? Ну, в будущей, так сказать, в исторической эпохе, это был бы приличный человек, который занял бы свое приличное место. Не имел бы долю в национальном состоянии. А у вас кнопка или а вы не показала? Да! Ну, это мы покажем еще. Сейчас покажем. А еще вот спрашивают у вас. Вячеслав, здравствуйте. Как будете поднимать, возрождать малый и средний бизнес? Да, малый и средний бизнес и не надо не возрождать, не поднимать, не надо. Самое главное, его касаться. То есть мешать, да, ему. мешать ему ни в коем случае не надо. Нужно дать законы, которые будут понятны раз, которых будет немного-два. И то, что не должны регулировать законы, они не должны регулировать. То есть, если это саморегулируемые вещи, да, купил, продал, ну что там регулировать? Да, там реальные сделки, отдал деньги, купил булку. Зачем здесь еще государство нужно? Вот вы мне скажите, вот процесс, пришел куда-то, положил денежку, взял булку. Где здесь ты видишь государство? там какие-то СЭСы, АБХСы, пожарные, те-се, и, и то есть вот возникает, когда такая э, строгая картина, то вот эта булка уже становится в два раза дороже, и под э, чутким оком все это, гораздо все хуже. Потом почему-то там, где СЭС, все травятся. Вот нет, СЭС не травится, вот представляешь, как только СС, АБХС, и и все все отравились, потому что накормили гнильем. Накормили гнильем, потому что нужно кому-то откатить и так далее. Ну, вы все сами знаете это. Главное, не душить, и все, и будет прекрасно. Патрушев, попытки цветной революции в России не имеют перспектив. Не, Я вот в этом с ним абсолютно согласен, исходя из того, что цветные это мирные революции. Да? Мирные революции в России перспектив не имеет. А кто сказал, что она будет мирной, Патрушев? Кто тебе сказал, что она будет мирная? Я удивлен, очень удивлен. Но Они почему-то нам все время причесывают про эти цветные революции. Вот они, цветных не будет, цветных не будет. Да успокойся ты, патрушев, не будет. Для не тебя знаю. будет не цветная. Такая будет революция, мам не горюй. Будешь потом жалеть, что их не будет. Не будет, да. Усманов записал видеообращение накануне суда с Навальным. О, как, я Еще посмотрел, один? да, Это посмотрел. Конечно. Вообще, я такие вещи не смотрю. Навязали, потому... навязали. Да, и, и, ибо противно, но здесь посмотрел. Конечно, этот Усманов меня очень сильно удивил. Недавно вы меня спрашивали. Что будет с Усмановым? Я сказал, что ничего, потому что ну, человек взял английское гражданство, сбежал, оказался хитрее. Я беру свои слова назад. Я посмотрел Усманова и он, честно скажу, назалупался так, что в общем-то с ним что-то будет. Сто процентов я уж не знаю, чё, и, и, но, но, но что, но что после 5-11 там его будут искать по всем странам мира, и он не скроется нигде. Вот представь, если бы он не отметился в информационном пространстве. Ну все, он раз-раз-раз, тихонечко там мужиком и уполз. А он так отметился, что не сотрешь уже. Нифига, вот ну, что, в тюрьме там не научили, что не надо залупаться лишний раз, когда... В общем-то, да. Когда ты куда-то заходишь, ты должен понять, как ты оттуда будешь выходить. Вот ты зашел в интернет-пространство, как ты теперь оттуда выйдешь? Ну, вперед ногами, если только. Причем удивил еще то, что он там читал, это понятно, но некоторые вещи... Он пропустил через душу и сердце, он от души это говорил. Вот особенно мне понравилось, он говорил, ну, он, во-первых, обратился, поздоровался и обратился к Навальному. А потом сказал, что обращается к людям, которые, я так и не понял, к Навальному или к людям, ну, то есть разорванность такая. Но это не страшно. Но самое страшное, вот он сказал, имею более глубокое отношение к интернету, чем ты, ну, то есть чем Леша. Я его не пользую, я его развиваю, я охренел вообще, у меня челюсть упала. То есть вот то, что этот дяденька, какие-то краденные деньги, в какие-то акции вложил, Думаешь, это до да, развитие интернета. Слышь, ты как тебя там зовут? Ты Билл Гейтс или ты ты кто? Ты Стив Джобс? Ты развиваешь интернет? Да ты охренел что ли? Вот я сижу, я развиваю интернет, вот смотри, дятел, вот мне прислали такую коробку, YouTube, прислал мне сегодня коробку, вот эту, мы думали, опять очередные отрезанные человеческие уши, посылка пришла, нет, вот мужик написал, нет, женщина, извиняюсь, письмо мне такое с YouTube написали, да, Вон, да, я что-то не туда показывал, вот, вот мне прислали вот такую кнопку, представляешь, вот в информационном мире эта кнопка, это страшнее, наверное, чем та, которая у Вовы находится в руках. Вот эта кнопка, вот я горжусь, да, вот, вот это вот реально. У Навального, наверное, таких кнопок 10, да. И какой-то дятел говорит, что он для интернет-мира сделал больше, чем Леша. Я не понимаю, с какой стати. И от того, что краденые деньги потратил на это. Да? Я вот знаешь, что я тебе скажу, дядя? Вот я прям для себя ремарочку такую записал. Он написал, что он говорил, что имеет больше отношений. Нет, больше отношений ты не имел. И вообще никакого отношения к интернету не имел. Но вот после этого эфира, теперь ты имеешь прямое отношение к интернету. Имей в виду. То есть, тебя будут чморить. Вот. И... Что он там говорил вот Я как профессиональный следователь могу сказать Что вот для меня совершенно очевидно Что это преступник да? Который говорит Цитирую О взятке Которые я не давал очередной раз Это все вообще Это полное признание Своей вины да, Я не давал очередной раз взятку ну Обоссаться Извиняюсь <мех> вот, ой, сейчас еще я тут вот записал сам не вижу. А рассказывает, как хорошо рабочие живут, прекрасно и говорит, они не шахтеры, а горняки, нет вопросов. Средняя зарплата в полтора раза выше, чем по региону. По какому, во-первых, региону? Что значит в полтора раза выше? То есть он даже цифру не может назвать. Ну то ли она такая смешная, но он ее не знает. Вот, и. А! И рассказывает, как они покупали горно-обогатительный комбинат, но это тоже отписится. Да, говорит, полмиллиарда говорит, долларов. Мы, говорит, тут сами собрали. Ну, сами собрали, пошли там по базару полмиллиарда. Мы, говорит, честные, мы собрали полмиллиарда. Дядя, ты что несешь-то вообще? Полмиллиарда у честных людей. Ты Билл Гейтс, я опять тебя спрашиваю. Ты Стив Джобс? Ты заработал через интернет эти деньги? Или как ты их там заработал? Понятно, что не через интернет. Скажи по поводу негодяя, который... а, да, да, да, он сказал еще, да, я тут вот где-то ее записал, эту фразу. Давай. Да, да, да, вот. Он сказал, это вот тоже, здравствуй, Фрейд. Негодяй это тот, на мой взгляд, кто, не зная другого, Готов что-то чем готов? Ну, нет, или обвинять. Не да лгать о нем да и тут же про Навального чешет не пойми что дядь ты знаешь Навального но ну, на твой взгляд тот кто не знает тот кто не знает не может ничего говорить их торсист да он еще сказал что за все заплатил но ну, не это это это вот точно нет это вот тот, кто за все заплатил, он уже на погосте. Там вот, соответствует. Это вот за все заплатил, и то, и то не факт. Да? Как говорил наш друг Салон да, в 500 году до нашей эры, никого нельзя называть счастливым до погребения. Это я к тому вопросу да. а о том, что он сказал, я живу счастливо. Да? Помнишь, он говорил, какой он ну, счастливый. Да, счастливый да? Я вот я, я тебе счастливый. говорю, дядя. Салон нам в свое время сказал, да, что никого нельзя считать счастливым до погребения, так что зря ты эти слова сказал. И интересный еще такой посыл был, что он честный, потому что «миллиардер» прозвучало. А Алеша нечестный, потому что не миллиардер. Не получилось у него миллиард ну, хапнуть, точно, да, да И то есть это ко всем вот обращение. То есть все миллиардеры честные, а все, кто не миллиардеры, они жулики. Дядя, по-другому все. Мир устроен по-другому. И ты знаешь, что я вот тебе скажу? Я тебе докажу это. Я тебе докажу, дядя, что мир устроен по-другому. И в конце своей жизни ты поймешь, что ты не прав. Ну, может, ты и так понимаешь просто... Мне кажется крутого я даже не знаю как его, алишер да, зовут, угу. заставили по выступанию ну конечно призы, перед ну, да, да. пришел маленький медведь путик и сказал ну-ка быстро заменять что-нибудь скажи там в интернете Он там да. интересно выразился сидел за то что крал то что я не крал что... Расхищение... за взятку из... которую не давал. И сказал, что я следил за изнасилование. И понял, что? Что, что я не насиловал, ну да. сказал... Кремль отказался комментировать видеообращение Усманова к Навальному. Ну понятно, что это было сделано с подачи Кремля, потому что Медведев это ниже его достоинства обсуждать такие вопросы. Причем Усманов, Усманов интересно сказал. Про каких-то. То есть изначально э, Усманов вроде бы в благотворительных целях перечислил какие-то деньги. Я правильно понимаю, Игорь, да? 5 нет, миллиардов нет, этих. Нет, он, он подарил поместье. Ну, подарил, да, да, он да. Ну да. на 5 фон миллиардов, фонд, да. Выполнит, а теперь, оказывается, есть третья сторона, и всех все устраивает. Ну, дядя, если есть третья сторона, и всех все устраивает, То тогда, где налоги и все остальное. И тогда это преступление. Тогда это преступление, да. Поэтому, да. и вот мне написали в виде Усманова справа от его руки, как будто дорожка Кокса в интернете. Вроде уже над этим смеются. Можете упомянуть себе. Б... Да, по идее смешно будет. Да. Прав, четко, да. Ой. Зюганов рассказал об опасности олигархии Жириновщины и Навальногощины. Блин. А почему Зюганов? Вот самое время и место рассказывать про путинщину. Причем здесь даже, Живи даже Белый Жириновщина. Белый. Да. Олигархия какая? Олигархия это не путинщина. путинщина. Путинщина. Ну Точно не Навальный. Причем самое смешное, Зюганов, вот представляешь, олигархия и это путинщина. Жириновщина да. это тоже путинщина. И даже вщина, как он сказать, тоже Путинщина. Знаешь почему? И Мальцевщина Путинщина. Убери Путинщину и не будет ничего из этого. То есть не будет никого в оппозиции, ничего не будет. Все, вот единственное, это как стоновой камень. И если тебе что-то не нравится во всех этих вещах, там, в Навальном, я не знаю, кому угодно, давай убери, помогай убирать Путина и все, никого не будет. Все будет нормально, да. Ну, может там коммунисты соберутся и проголосуют. Коммунистическая партия всегда набирает огромное количество голосов. Казалось бы, Зюганов наиболее заинтересован в том, чтобы убрать Путина, но потому что были выборы, у меня на глазах коммунистическая партия брала половину, половину, более половины всех голосов. Так я а -а -а. имею в виду Капареев. Да, ну казалось бы, Зюганов должен бить в ладоши и кричать «Долой! Ло!», а он нет. Он вот что-то не называет жительницу, вещи своими именами. Жительницу Белгорода оштрафовали за фото с прикуриванием сигареты в храме. Да, причем как можно штрафовать за фото? Вот я понимаю, человек пришел в храм, прикурил сигарету от э, свечки. Ну, ради бога, штрафуйте его там, если вы считаете, что это там как-то нарушен общественный порядок и так далее. А за фотографию как можно? Вот объясни мне, как можно за фотографию? Вообще, может, это фотошоп. Может, я там с Богом за руку здороваюсь да, в храме. Под на фотографии. Да, на фотографии, да. Ну, или там еще с кем-то. Это вот, совершенно необъяснимая вещь. То есть, совсем что ли не хотят работать, жопу оторвать не хотят. То есть, нужно... Полазил в интернете какие-то Посмотрел вконтакте В вот, одноклассниках фотки выдернул Раз оштрафовал, все нормально Задолженность по зарплате в РФ В апреле выросла на 5,9% Да, если вы помните До этого она росла в марте А в феврале Это вообще на 18,6% выросла И так далее То есть по итогам Наверное октября это уже будет сто процентов сто процентов я имею ввиду к абсолютному проценту то есть не будут платить никому да женщина вот в чате пишет дайте права администратора в одноклассниках я вам народу соберу вы позвоните у нас вот там телефоны видны да, телефон. есть групп. все, ноль пять, одиннадцать, семнадцать. Да, они вот у меня даже, вот, вот эти телефоны, вот, да, да, говорила, вот, вот они, да, они внизу под описанием есть и где только их В нет. В общем, по настоящему, если желаете, найдете выход на шесть процентов зарплата. Долги по зарплате выросли на 18. Да, а нет, это нет, это в феврале. Резервный вот резервный фонд, фонд, да? В 2017 году истратят полностью, заявил Силуанов. И, и должен был сделать так. Истратят. какие Причем истратят. Истратят. Какие-то истратят. Да, стратишь, да должен стратишь, сказать, да. Да. кто-то там. Они. Всегда всегда есть некие они, которые тратят резервный фонд. Которые там принимают какие-то решения. А это говорит, да они принимают". мы тут при чем? Это они. И Силанов потом будет также в трибунале рассказывать, что они мне приказали, они вот что сделали. А я-то что, я вообще не приделал. В 2019 году в России появится единый портал персональных данных. Да, представляешь, вот есть сейчас полностью картотека МВД, которая компьютеризирована, вся в информационном мире она представлена, они там набирают из любой гаишной машины твою фамилию, и там есть все, и номер паспорта, где прописан, и сколько раз тебя штрафовали, все-все-все есть, вот из любой гаишной машины. Такая же фигня, извиняюсь за выражение, мне сказали, слово фигня не употреблять, все равно буду употреблять. Такая же фигня есть в каждом ЗАГСе, да, то есть все тоже компьютеризировано. Казалось бы, ну сложи все эти две вещи, и будет единый портал персональных данных. Сколько для этого нужно? Ну, нормальному человеку, как тому, который мне сейчас вот рассказывал по поводу информационного мира, но, наверное, хватит времени меньше, чем он рассказывал, да, чтобы это все соединить, ну, имея представление о, об этих системах. и все, То есть, Зачем 2019 год? Вот вопрос, зачем они постоянно... Они нам рассказывают о том, что сейчас мы это сделаем, будут там персональные данные, но всегда откладывают на какие-то немыслимые сроки. Два года они не могут гаишник тряхануть за рукав, сказать, слышь, ты там это на флешку нам сбей все свои данные. Мы просто телевизор бабушки смотрят. Они это вообще, будут это космические. Технологии космические. Мизулина внесет в Думу законопроект о регистрации браков вне ЗАГСа. Похоже, Мизулина в Эдика Бабаджаняна влюбилась. Представляешь, что... Нет, ну... Так дальше... Дальше пойдет, так они, я не знаю, что, может, какие-то наши другие вещи начнут продвигать. То есть, вот, закон проекта о регистрации брака вне ЗАГСа и так далее. То есть, это как раз была идея Эдика, помните, еще несколько лет назад. Годов 2014 Да. Правозащитники заявили, что вывезли из Чечни более 40 геев. Ну, в общем-то, 43, говорят. 43 вывезли. И ну, что тут можно сказать? Значит, не всех там перебили, и, слава богу, в общем-то. Но я так думаю, что те, которых вывезли, они же какие-то могут дать объяснение, да, то есть навряд ли, да, вот у нас человек тут скептически так. Да я просто не понимаю, откуда они эти геи, там чеснее, вот, ну у меня просто вообще вот придумывают. Ну, там, нет, там, ну почему, почему ты думаешь, что нет? Это, Это вот все из да, да, ну, не все зверятки большие. Мне если только не <свят> возят их туда специально, <свят> потом возят. Я там не слышно, все равно ты да, к микрофону. В Чечне при разминировании сельхозугодий погибли два сапера-контрактника. Да, и вот заминировали там точно не геи, поэтому. Да, ну видишь, эх войны, как говорят, но прошло столько времени, и я так понял, что до сих пор эти работы продолжаются, уж давно все можно было бы. В норму привести. В Минюсте назвали условия, при котором могут изъять единственное жилье. Я очень долго читал, что они там написали, и общем, пришел к выводу. То, могут изъять. Да, нет, я пришел к выводу, что единственные условия, при котором у тебя могут изъять единственное жилье, это то, что оно у тебя есть. Единственное условие, чтобы у тебя не изъяли жилье, его у тебя не должно быть. Понимаешь? Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Если у тебя что-то есть, то при путинском режиме нет такой, как Филипп Филиппович говорил, справки фактической. да То есть, к тебе придут и по-любому отнимут. Вот что бы это ни было, вот хоть, я не знаю, хоть сарай это будет, потому что там должна, кажется, дорога пройти, или там что-то построить, там погреб какой-то, жилье, сраная машина там может помешать кому-то. Всегда что-то помешает, ты сам можешь кому-то помешать, и все, и, и привет семье. Поэтому, я не знаю, наверное, наверное, нужно... Всех людей подписывать под 5-11, потому что ну, это общ, общее дело, да, да, как республика, да, народная, как переводится как по, переводится республика. Вещь народная, да, также у нас и революция. Республика, вещь народная. ФССП опубликовала памятку о том, как общаться с коллекторами. Да, вот видишь, память... памятка, да, квартиры. Федеральная служба судебных приставов рассказала, как надо, как не надо, я не знаю, правильно ли, ну, это вот книжки раньше такие, помнишь, выпускали в 90-е годы, как бороться с призраками, как бороться с полтергейстом, очень пользовались они, успехом, Ну, наверное, сейчас вот будут такие же писать. Но, похоже, такую книжку кто-то уже прочитал. И иркутского коллектора застрелили ночью в подъезде жилого дома. Вот так. Кто-то, может быть, не совсем правильно понял разъяснение этих приставов. Ну, факт то, что вот 47-летнего мужчину порешили. В его же подъезде. Да. Тела убитых матери и сына найдены после пожара в дачном доме в Кисловодске. Вот эта вот странная вещь, я говорю, продолжается, когда убивают людей, а потом поджигают. Непонятно на, на что рассчитывая, то есть думают, что они сгорят, дотлают, них вообще ничего не останется, что ли, как тут. Вот. Ну, а может быть вообще не думают. Но таких преступлений стало больше, то есть убийство, а следом поджог. Стеснили, да и Подростку прострелили голову в школе под ПетрОзаводском. Да, и тут описано, что там какая-то группа подростков, значит, там терроризировала всех с ножами на машине без прав катаются. И это маленький населенный пункт, поселок Чапна я вот думаю, там что взрослых мужиков нет. Вот представляете, как путинский режим всех зачмарил. Вот в этом поселке Чапно, если бы был нормальный местное самоуправление, если бы был нормальный, в общем-то, режим народовластия, там люди, которые там живут, они сами охраняли бы общественный порядок, быстро бы призвали к порядку любых подростков, до да кого угодно. То есть мы знаем, что он в штатах, где на 28 тысяч жителей зарегистрировано 33 тысячи стволов огнестрельного оружия в этих городах не было преступлений с 56-7 -го, -го года просто не было потому что там даже не знают как там есть один шериф они вот периодически выбирают ну чтобы был бухать с кем наверное, так вот он И, ну я да позвать в случае чего там чтобы это вроде как Человека порядок олицетворяет. А люди там сами наводят порядок. Там не нужно никуда бежать, там кого-то звать. Кого звать-то у себя дома. Вот нам тут принесли, можно сказать, в студию вопрос. Мы по телефону позвонили. Прокомментируйте, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что Соболь, я так понимаю, передача «Кактуса», отказала судье Новикову выступить в прямом эфире на «Кактусе». Ну, мы, во-первых, про это как-то не знаем. Я слышал, звон, комментировать можно только какие-то, да, такие моменты, э, такие, ну, которые точные, да, да, бесспорные. Поэтому я не знаю, если в э, суде Нойку нужно выступить где-то, я с удовольствием. На артподготовку, и мы говорили об этом Зовем с удовольствием приходить Кто имеет с ним контакт Позовите, пусть завтра приезжает а Будет эфир на ну, Наступал на, на тактус? На как? Ну, тогда я не знаю вообще Но, В любом случае предоставлю с удовольствием В центральном офисе группы компании ПИК Идут обыски Да, видишь, это вот Компании, которые, как пишут, с 1994 года там занимались девелоперской деятельностью, ну, чтобы матом не выразиться. да. И я так понимаю, что очень большие проблемы. Сейчас такой пирог огромный. Появился в виде этих пятиэтажек, и не только пятиэтажек, и вообще того воровства, которое называют реновацией. И там, видно, устремились какие-то люди туда со всех сторон, там, дайте нам, по рукам по вы куда лезете, тут для вас что все эти законы принимались, вы что, очумели что ли? там под конкретных ребят. Ну и вот кто там, наверное, сильно локотками работает, их, наверное, так вот и трамбует сейчас. Ну, надо же поляну тоже расчистить для конкретных, для, как это сказать, для путевых пацанов, да, для путевых пацанов. Надо ну, я вообще, на самом деле, думал, что пиковцы от какого-то депутата, там, сынок какой-то депутатший был. Ну вот, я думаю, что у них уже началась грызня. Нет, сто процентов, что это результат этой грызни, это вообще даже может не... Ну, может быть это на одну 100 миллионную процент что это по другому что вдруг все проснулись утром думают вот эти девелоперы они же негодяи, они же преступники, надо преступников привлечь к уголовной ответственности. И так все хором, там следователь Бастрыкинский, да, прокурор Чайкинский, администрация Савянина, там, и, и все менты, да, и все там ФСБшники, они все построились и пошли разбираться с этой организацией и спрашивают, а людей зачем вы обманули? А там, ой, говорят, виноваты. И справимся. Мэр Чебокса, работавший за спасибо, задержали за злоупотребление. В Чебоксарах вообще что-то происходит странное. Надо с нашими связаться там, конечно. представить. там, я так понимаю, мэр не получала денег за работу. За свою, ну, как бы эта должность не оплачивалась. Причем, я так понимаю, что хотели выбрать осенью либо, значит, вот это вот, как ее зовут, Ирину Клементьеву, либо кота Ваську. Ну, говорю, ну кот Васька тоже неплохой, в общем, денег платить не надо, но, но решили избрать все-таки Ирину Клементьеву, а не кота Ваську. Хотя, в общем-то, я не знаю, за кого бы еще проголосовал, если бы меня спросили. Но, а кроме шуток, я так понимаю, что кому-то очень сильно все это не понравилось. Ее привлекают к уголовной ответственности за какие-то дела, которые она совершила раньше, там, когда она где-то работала. Но, в общем-то, я понимаю, что те старые дела никого не интересуют. Интересует, наверное, все-таки пост мэра. Если кота Ваську можно было просто отравить и освободить этот пост, то вот Ирину Клементьеву все-таки решили другим путем, путем уголовных дел раскатать. Прапорщик не дал украсть госимущество. Да, в Дубне женщина прапорщик не, не дала вывести на 5 миллионов. И это сейчас везде топовая новость, что не дала украсть компьютерный техники на 5 миллионов, это, и все так удивляются, говорят, надо же, молодец какая, не дала украсть. ну, прапорщик, да, женщина-прапорщик вполне может, и если бы это был там маршал Шойгу, да, там, или генерал какой-то, я бы удивился, а вот для меня эта новость, а, у меня не вызывает удивления, потому что вот эта женщина-прапорщик, безусловно, более ответственная. Гораздо более ответственная, чем вся эта братва, которая над ней возвышается. Вся эта пирамида гораздо более ответственная. И я думаю, на месте Шойгу она справилась бы гораздо лучше. Ну, по крайней мере, в этом плане. На таких женщинах-пропорщиках все и держится. Да. Армения передала России осужденного за убийство семьи в Гюмрин. Ну, тут я вообще, честно говоря, ничего не понимаю, потому что по Конституции Российской Федерации его и в Армению не могли передавать, да, то есть Путин нарушил Конституцию, хорошо это или плохо, там, неважно, но нарушил, да, да. то есть к чем он руководствовался совершенно безразлично, это сделал человек, который должен был гарантировать. Соблюдения Конституции. Но ну, в результате вот, приняты были акты, которые сами в себя являются антиконституционными. И здесь участвовал гарант Конституции. Теперь вот передали в Россию. Для чего это сделали? Ну, для того, чтобы никто не вонял, да, что там Конституцию нарушили. Так никакого. К этому Валерию Пермякову, конечно, никакой симпатии мы не испытываем, потому что он натворил такое, за что в хорошие времена обычно ставят к стенке. И, в общем-то, тогда и вопросов не возникает. Да, что там. Но как бы, сейчас времена несколько другие, поэтому, поэтому вот так. В Госдуме поддержали кандидатуру замглавы МИД Антонова на пост на пост посла в США. Причем, обратите внимание, когда это было заявлено две недели назад там, или неделю назад, что Антонов будет, Песков отбрыкивался и говорил, кто будет, тот будет и так далее. И обычно вот такая информация, которая выстреливает за две недели, обычно она не подтверждается. Ну, что-то там меняется и так далее, это не в правилах Путина. Он же там тихушник, такой КГБшник, у него есть свои какие-то особенности. Если информация уплыла, да, то обязательно там комбинация меняется. Здесь комбинацию никто не стал менять. То есть, как вот задумали Антонова, так и вперед. Источник. В Госдуме одобрили кандидатуру Ерхова на пост посла России в Турции. Ну, пожелаем Алексею Ерхову как бы удачи, да чтобы Когда будет выступать, чтобы посматривал, что там сзади у него Когда микрофон говорит Путин и Макрон провели первый телефонный разговор Ну да, вот выражена обоюдная готовность развивать др традиционно дружественные российско-французские отношения Тогда можно было не знать Ничего, и написать вот, вот такой пресс релиз да, то есть, что выражено, там отметились за мир во всем мире, да, за все хорошее против всего плохого и так далее. И Путин пол поручил скорректировать отраслевые планы по импортозамещению. Окон. То есть это «обеспечить корректировку показателей отраслевых планов мероприятий по импортозамещению гражданских отраслях промышленности с учетом фактической доли импорта, достигнутой при их реализации». О как! Представляешь? Во, вот это вот они написали. И если бы это еще не требовало расшифровки, для, для, для, даже для тех, кто это должен выполнять, да? То есть, это набор слов. Вот то, что я прочитал, это набор слов, за которым нет ничего, поверьте, вообще ничего, кроме одного только желания что-то крякнуть опять, там прокукарекать, про импортозамещение. Ну надо же! Прокукарекать надо. Как? Ну вот так. Обеспечить корректировку показателей отраслевых планов мероприятий по интерпортозамещению в гражданских отраслях промышленности с учетом фактической доли импорта, достигнутый при их реализации. О, блин. Аж ух, после этого хочется как вот после стакана водки ух, выдохнуть. Фабрики бренда Иван Китра в Китае обвинили в выплате зарплаты 1 доллар в час. Знаешь, наезд какой-то, есть, такой, достаточно согласованный. В Китае даже наехали, говорят, у Иванки Трамп там фабрики по одному доллару платит денежек, что, в общем-то, нарушает все возможные законы, не только американские, но и, там, и китайские, и все остальные. И вообще, в общем-то, эксплуатация человека человеком, там. капитализм с волчьим лицом. Интересно. И в США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией. То есть, прям конкретному мужчину сказали. Ну, я так понимаю, что ему на сказали. Слышь, там, короче, будет все хорошо у тебя, если вот найдешь. найдешь, докопаешься. да. И я так понимаю, что это очень серьезно. Спецпрокурором стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Я думаю, что бывший директор ФБР может докопаться, Кремль отреагировал на назначение в США спецпрокурора по России, ну в общем-то отреагировал как обычно. Мы же не можем говорить за американских наших коллег, здесь нам нечего комментировать. Классно. Каждый день одни и те же комментарии от Кремля. Тогда, может быть, заткнуться и, и просто повесит такую табличку гвоздями. Прибьет прям к стене, да, без комментариев. Да-да-да. Ну, Песков не стал комментировать перспектив взаимодействия с США в случае импичмента Трампа. Нет, тоже не стал. Ему говорит, импичмент. Как это говорит. Ему говорят, Ой, в этом убить дракона. Когда видел, видел, Лонсилота. Они говорит, попугай больше всех говорит, болтает. Видел, видел. он Лонсилота. Где? А он и говорит. Говорит, да, попугаи у нас не приживутся. не приживутся. Не приживутся. Так Вот эти тоже попугаи могут не прижиться, потому что как-то они что-то все больше молчат. Им же надо что-то говорить, а они молчат. Трамп, ни с одним политиком в истории не, об... не обращались хуже, чем со мной. Я вот как минимум на навскидку сотню могу политиков назвать, которыми обошлись гораздо хуже чем с Трампом, ну, вспоминая королей, да, 16 Людовика, Карла Первого, со всеми делами, с топорами, гильотинами, да, там, бедного Павла с табакеркой и шарфом, ну, и многих других, да, то есть, вот, как минимум сотню сразу я ему могу выдать, так что с ним еще нормально обходится, и, и вот как-то он странно, да, себя повел, то есть, это он выступал, Uh -huh. Господи, перед выпускниками Академии береговой охраны. И, и, и говорит: вы ну, представляете, как меня обижают там, злые люди, да, вот обращаются хуже, чем с другими политиками. И назвал все расследования крупнейшей охотой на, на ведьм в истории США. Вообще временам и достаточно вспомнить э, Юлиуса и Этель. Розенберга в данном электрическом стуле и многие другие вещи. Так что, ну, по крайней мере, у него есть шанс не сесть на электрический стул. Это уже радует. Так что... Пойдете с этим почтенным сиротой и сделайте все, что он прикажет. Вот, пишут, что скандал с Трампом разоряет миллиардеров. И, в общем-то, его друзья потеряли 35 миллиардов долларов. Достаточно большая сумма. Как считали, не знаю, но считали в Бломберге, а там они нормально считают. Считать умеют. Так что, видишь, и вот наибольшие потери от политических скандалов, связанных с президентом США, понес основатель. Фейсбук Марк Цукерберг за один день он лишился 2 миллиардов из-за падения акций его компании на 3-3%. полнейшая фигня, я имею в виду, вот что Цукерберг что-то потерял. Ну, упали. Ну, он, он, он Цукерберг пошел на рынок, после этого стал продавать акции, продал их дешевле. У него там последние остались акции, да, как там Лукошка яицы пошел. Он... Это такая формальность, И вот эти вот 35 миллиардов. Я вполне допускаю, что есть. Я даже допускаю, что больше потеряли. Но я не допускаю, что вот таким путем. Слушай, <связывая> а можно повторить, мы записываем. Я вам больше того скажу. И мы записываем. Перед Капитолием в Вашингтоне построили переход для утят. Мальцев граф Дуку, а Путин полпатин сенатор. <связывая> Да нет, он не катит, конечно. Да, видишь, там бьются, кто-то 35 миллиардов потерял, у Цукерберга вообще крах, там Трамп трамбуется, слово импичмент, и тут раз, там, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Никто не удивлен, какие-то архитекторы в этом принимают участие. Там какой-то там зеркальный пруд туда ходят утята, чтобы их не передавили. Надо переход ну, нормально. В общем, ну, все может, как всегда. Верит, да, ну вот тут пишут, что в ноябре сообщалось, что в Новой Зеландии построили подземный переход для пингвинов. Я, в общем-то, рад за Америку, за Новую Зеландию, в Саратове подземный переход для людей не строит. а в Новой Зеландии для пингвинов, поэтому те люди, которые нас поддерживают в Новой Зеландии, я их поздравляю, и они вот... Пишу, что там хорошо живется. И вы знаете, я с доверием относился к этому заявлению. Но вот после того, как узнал, что для пингвинов там строят переходы, я еще с большим доверием стал к этому относиться. У нас домики для уточек, да. Точно, вот молодец. Там переходы для уток строят. А у нас домики. Вот сразу вид умного человека. Лавров ответил на обвинение в получении сверхсекретной информации от Трампа. Да, причем он сказал, шуткой отделался, сказал, что как в Советском Союзе шутили, что, в газе, что есть газета «Правда», в которой нет известий, есть газета известий, в которой нет «Правды», вот, была такая шутка, я помню. Но ситуация вот с этими слухами о секретной и сверхсекретной информации что-то говорит не о том, что информация 100% была. Вот у меня сейчас, если у меня были сомнения еще на позавчерашний день, на вчерашний они почти улетучились, на сегодняшний день у меня нет сомнений, что информация была. Потому что несколько дней подряд нам кричат, забудьте подлые имя Герострата, не было никакой информации, вообще все и там какие-то э, с двух сторон океана в, ведутся процессы, потому что всех убедить, что ничего не было. А если ну вот если ничего не было, зачем кого-то в этом убеждать? Ну, не было ничего, и все, что убеждать? надо ну, Пошли вы нафиг. Но если э, убеждают, то значит, что-то было. И это точно не, не информация по э, самолету, который может взорвать ИГИЛ. Потому что вот как бы... Мы, так скажем, к себе не относились, да? но взорвут-то нас в этих самолетах, а они к нам относятся им совершенно похеру, стали бы они мучиться из-за того, что какой-то самолет взорвут с нами. Ни с Трампом, ни с Путиным, ни с Лавровым с нами взорвут. И что, и они из-за этого перебесились, что ли? Да ни, ни в коем случае. Это другая информация. Какая, я не знаю. Но которая касается непосредственно их их власти, их проблем, их денег. Вот какая-то информация. Это не информация, связанная там, с взрывом какого-то самолета, в котором хоть, хоть полпланеты напихаем по барабану. Захарова. Доклад Газдепа о преступлениях режима Асада без бездоказателен. <связываем> Блин, интересно. Ну, доклад, он и не является приговором <связываем> суда, <связываем> да, или обвинительным заключением. Если он сказал, вот обвинительное заключение следствие, которое там проводилось, оно бездоказательное, это Да ну, можно такое сказать в суде, ну, -то. Захарова, суда то Захаров, ты торопься, суда-то еще нет, еще никто не долетел как, как будет, да, трибунал-то, будет обвинительное заключение, тогда, да, доклад может и, и быть, э, как бы мало аргументирован и больше э, относиться к человеческим переживаниям потому что, ну, здесь же, как бы исследуется показания каких-то людей только на этом строится я там шел я видел но ну, один видел одно другой видел другой суд и в общем следствие они действуют несколько должны действовать по-другому должны действовать по-другому да я извиняюсь да. захарова заявила о готовности помочь венесуэле в решении кризиса. Блять, Сирии уже помогли, я извиняюсь за мат, но потому что у меня не было других слов. И знаешь, как еще споряжено, постпред США при ООН допустило повторение сирийского сценария в Венесуэле. И вот два этих сообщений Захарова говорит: слышь. А мы давайте Венесуэле поможем, как в Сирии. И тут в сон люди говорят: не надо сюда ехать, как в фильме Блеб, помнишь, и все это наводит на страшные мысли. Вот если он нас еще в Венесуэлу втравит, это вообще будет джаляп. Представляешь, вот реально, у них в башках вы люди пятого. 11 наверное ждать нефига посмотрите что у них в башках завтра мы не знаем мы в Венесуэле завтра воевать будем Может, уже... в Бразилии депутаты призвали к импичменту президента страны да ну все ж Я помогал помогал ты понимаешь там в общем-то Произошло то, что и должно происходить. То есть, политика – это искусство возможного. Некие слои очень серьезные, там их там, элиты называют, какая нафиг элита, там все бурлит, это не элита, это такой некий информационный слой, который имеет более широкий доступ к интернету, более соображает, это молодые люди и так далее. Они играют в политику, Да, пока еще только играют, они ей не занимаются, они видят, что можно. Да, это искусство возможно. Можно президентшу отправить нафиг? Можно. Раз, от, отправили. Командира парламентского можно отправить в тюрягу? Ну, не в тюрягу, под суд, грубо говоря. Можно. Вот так вот она, эта кнопка. Вот, вот, вот так она выглядит, эта кнопка. И на нее нажимаешь можно. Раз, все, ушел он туда нынешнего президента, а что, почему бы не ему импичмент раз, вот, вот она, этот палец уже на виз, понимаете, как, как дальше будет, я не знаю, нажмут они, не нажмут, то есть они это могут сделать, да, это будет детская болезнь информационного мира, да, сменяемость будет колоссальная, Некоторые два дня будут на, на своем месте сидеть, потом по одному месту мешалкой. Да, это каким-то образом, может быть, негативно сказываться будет на развитии общества. Но в целом это, в конце концов, будет сказываться позитивно. Потому что будет понимание того, что власть должна быть сменяемой, обновляемой, нечего париться и, и, и нечего плакать из-за того, что тебя куда-то подвинули. Особо вот такого вот терзания не будет при схватывание кресла за ручки, да, когда тебя вытряхивают. Поэтому все, все это нормально. В Бразилии в данном случае, видишь, впереди планеты все. И очень даже хорошо. Захарова. Киев блокирует альтернативные источники информации. Ну, вообще даже комментируется. Вот представляешь, Киев пытался там заблокировать какую-то фигню. И тут Роскомнадзор со всякими делами. Куча законов. Это яровой вот такой пакет называется, пакет. Куча бабок каких-то, которых с нас собирают на то, чтобы нас же блокировать, подслушивать, подсматривать за нами. И вдруг Захарова говорит, что Киев блокирует альтернативные источники. Ну какой Киев? Кремль считает недопустимыми действия, направленные против интересов РПЦ на Украине. Привет от геологов Саратова. Привет, у меня много друзей на геологическом учились в университете. Да, вот видишь, значит, Лукашенко так и не продавил, что тут можно сказать. Но если продолжают гнобить молочные предприятия, гнобят э, по ну, как бы мотив-то такой, что где-то на Украине какие-то фермеры делают молоко, потом молочные предприятия Беларуси это перерабатывают, продают сюда, а это нельзя. Ну, ну давайте, говорите, открыто. Не из-за этого гнобят. То есть, значит, Лукашенко пока не договорился. Ну, или договорился, но не обо всем. Россельхознадзор запретил импорт с ряда молочных предприятий Беларуси. А, а, а ты что читал? А я прочитал про. А, Кремль считать недопустимым действие направлено против интересов РПЦ Украины и, и, и я, в общем-то, не сказал, но я напоминаю Кремлю, что Русская Православная Церковь отделена от государства по Конституции, это первое, да, и если что-то касаемо граждан России, там, индивидуально, то такое вмешательство имеет смысл. А вот, так сказать... Участвовать в разборках на стороне РПЦ, ну, не знаю. Наверное, это неправильно. Минобороны Нидерландов заявила о полете Су-24 рядом с фрегатом Эверцен. Да, ну, это обычная такая национальная забава. Летит Су-24, старый-старый пролетает над фрегатом или эсминцам, или того хуже над крейсером, и потом нам рассказывают, что с крейсера все моряки с американского там а, бобрый, С эссминца, да, бобрый, там же Пол бобрый. Джонс, пытались все списаться, там сказали, что они никуда больше не поедут, никогда в жизни, потому что их написал, да, напугался у 24 Не, я понимаю, страшно, конечно, летит, но, дрова, да, дрова, да, дрова, вдруг у него крыло все оторвется, все, да, нет. и он вся как... Камикадзе врежется, на очко сыграет там жутко, потому что гарантий нет никаких, тем более он может просто промахнуться, зацепиться за антенну, там что будет, я не знаю, за надстройки может зацепиться, конечно. Рок-н-ролл. Тем более, что если бы этого ни разу не было, американские моряки частенько такие вещи э, отмечали еще с того момента, когда Ту-16 рядом с авианосцем помнишь, грохнулся. Они, правда, бросились доставать, но уже никого живыми не достали. Да? И есть даже кадры в интернете, их можно найти, страшные кадры. Ту-16 пролетает мимо авианосца, а потом падает в воду. Наверное, те люди, которые там служили простыми моряками они сейчас адмиралы да и репу чешут, скажут что-то ничего не научились все то же самое, только самолет стали более старый, тогда-то они новые были Шарик. да, бедшали Турция выступает за отмену торговых ограничений с РФ да, видишь отмену ограничений по торговле, все отлично с Эрдоганом, все прекрасно Ирраган провел встречу с Трампом и недоволен, и заявил, что Анкара, ну, не, нельзя сказать недоволен, но вот как я понял, заявил, что Анкара оставляет за собой право действовать без учета мнений других стран, ситуации нападения сил самообороны сирийских курдов и так далее, и так далее. И вот обратите внимание, две новости. Первое полный засос в Турции, там, турки говорят, торгуйте чем хотите, делайте что хотите, да, врезайтесь в Ашота, в, в этом, в Босфоре в общем, все, и, и, и... А Эрдоган дает отворот, поворот там Трампу и так далее, и вспоминает про курдов, то есть с Трампом насчет курдов не договорились, и Трамп сделал специально, дал оружие, Курдам, чтобы они могли уже, то есть заднюю включить нельзя было. Ну, да. А с Путиным, значит, договорились. Ну, потому что реакция была бы та же самая. То есть, если бы не договорились насчет курдов с Путиным, то есть сказали бы, что там то нельзя, это нельзя, мы оставляем право, там, лево и все остальное прочее. Эртоган подвел итоги встречи с Трампом. Да, ну мы сказали, да. И. Новый министр экономики Франции призвал укреплять Европейский союз перед лицом Китая, России и США. Странно так все. Наверное, рот разинули, потому что, ну, ладно, к России, да? Ладно, даже Китай, с которым, э, ну, это же министр экономики, это не военный министр, с которым бешеные совершенно обороты у Европейского союза с Китаем, просто какие-то запредельные. И США, с которыми вообще любовь до, до гроба с точки зрения экономики, они взаимно интегрированы. И такие заявления, ну, мы же не думаем, что это пришел безответственный человек и просто взял и ляпнул, так, не, не поговорив ни с премьер-министром, ни с кем, думал, ну-ка, дай-ка, а можно я скажу? Вот так вот, ну, ну ладно, иди скажи что-нибудь. Что он там скажет? Фиг, вышел, говорит, так, мы давайте перед... Угрозой всех этих говнюков будем укрепляться. Наверное, нет. Так что это интересная тенденция. Посмотрим. Токио отследит влияние морского маршрута между Россией и КНД. Да, ну японцы вообще удивились. Представляешь, то есть стреляют ракетами там. С ними... Представь, вот просто... Своими словами, да, без особого, так сказать, МИДовского этикета. Кстати, они уж давно про него забыли, они тоже все своими словами чешут. Поэтому да, давайте вот так поговорим. Приезжает Путин в Токио насчет островов, там разговаривает о опасности КНДР, там, то все. Все, вроде достигли соглашения, только нельзя нам, потому что там мои очень обидятся, значит, надо как-то вот аккуратно. Ну, типа. Япония говорит, ладно, давай аккуратно. Ну, какие-то все равно там договоренности были. Смотрят, что-то не выполняет договоренности. Потом по КНДР какие-то странные заявления. Да? Там все какой-то эмбарго объявляют. Он туда овес гонит. Ну, понятно, что овес не ракеты. Хотя мы и не знаем, что еще и другого. Потом раз какое-то сообщение морское, пассажирское. Тоже. Там японцы, наверное... В, недо, в недоумении, мягко говоря, в недоумении, да, во что это вылиться, я не знаю. Но Путин любит так развлекаться, он же, он же всех переигрывает. Это такая особенность. А знаешь, вот такое ощущение, как вот в определенных узких коллективах есть люди, которые интригуют и пытаются всем одному про одного что-то сказал другому. Я там твой друг что-то там -то причесал-то. Пошел, всех пытается поссорить. И если коллектив очень большой, то это можно долгое время продержаться. Но если узкий коллектив, а на земле меньше 200 стран, надо понимать, то долго не удастся продержаться. В конце концов, будешь изоблечённый. Да. А дальше все хором да. отлупят. Да, уже, ну да, да, уже да, из, из узкого коллектива уже выперли. Осталось только в двадцаточке. Да. Ну, скоро и оттуда выпрут. Вопрос в чате. Если бы Путин назвал, вызвал Мальцева на дуэль, какое бы оружие выбрал Вячеслав Вячеславович? Пистолет Вакарова. Сразу же. Ну, потому что у Путина тогда не было ни одного шанса. Даже гипотетически. Хотя, говорят, пуля дура. Китайские медработники одного операции. Хорошо, что не при помощи пистолетов Макаров. ну а зачем? Тут, понимаешь, как-то как можно тут. Не. Выбираешь оружие для того, чтобы выиграть, а Безусловно. не для того, чтобы проиграть, да, поэтому. Китайские медработники подрались во время операции. Ну, видишь, интересная ситуация. Вот подрались в Китае медработники, медбрат. С медсестрой что-то. Она его стукнула, он ей там навинтил. Ну, видео, кстати, такое жесткое. И вот, а вот в Нижнетагильской больнице врач избил пациентку без всякого видео. Но, видишь, там врачи между собой дерутся, а здесь пациентов бьют. У нас какое то взаимное неприязнь у пациентов с врачами. Обратите внимание, то врачи бьют пациентов, то пациенты врачей. И там скорые помощи как-то угнетаются и так далее. То есть, Это жуткая ситуация. Терапия. Да, да, мануальная терапия. Им, им копейки платят, и что-то их еще хотят. да. Просят напомнить, чтобы мы сделали паузу, поставили лайки. У нас сейчас смотрят по счетчику YouTube 9 тысяч человек, 2900 лайков. Надо хотя бы до 4. Александр дать. пишет, какого, мальчик, какого леша у вас там делает моя сестра? Ну, приезжайте за ней. Кирилл из Зеленограда, на адвокатов привет из Зеленограда. Привет, Тарас пробный. Очень хорошо. Северяночка, завтра суд над Мохнаткиным в Архангельске. Пожелайте ему удачи. Удачи, конечно, от всей души желаем. Северяночка, кто... позвоните, пожалуйста, да. завтра. Кто? Сообщите. Северяночка, да, кто привет. может, привет. да, кто может, <связано> <связано> <связано> кто может к Махнаткину на суд. В общем человека нужно защищать. Он Абсолютно ничего никому плохого не делал. Человек, он сидит за всех нас. Никаких преступлений человек не совершал, вы же понимаете. Если там в отношении кого-то можно еще как-то с тяжкой что-то сказать, да, то это вообще просто ни за что. Кристоф Сергей Геннадьевич с большим народно-демократическим приветом, товарищи. Привет, Жека Мочи Чунуш Чинуш, спасай Россию. Жека, вот расскажу сегодня случай произошел, который меня вдохновил очень. Мы едем, вот Костя со мной, Володя был, едем на машине, едет Грант Витара, такая чистенькая, новенькая, номера хорошие, не буду называть номера, хорошие номера сидит интеллигентнейший водитель, то есть такой под 60 лет, такой весь он ухоженный, у него жена такая прекрасная, все, у них сидит на заднем сидении внук, ну, лет 19, хороший парень, нормально, ну, я сразу вижу, что я участковым работаю, все, хорошая семья, вдруг они видят нас там, показывают, бибикают, все, ну, мы поравнялись, а мы в пробке, я даю визиточку, там, значок, и Уникальный. все, да, и то, что я услышал, я просто не ожидал, потому что он, он кричит. Мальцев, мочи этих пидорастов, понимаешь? И вот, понимаете, это, вот я посмотрел на этого человека, мог ли он сказать такое о ком-то другом, кроме этого режима? Даже вот самых негодяев нет, не мог, понимаешь? Но он настолько интеллигентный. Что он бы сказал какими-то другими словами. А здесь уже четкие формулировки, которые не меняются. И они от Люмпина. И для до академика одни и те же формулировки. Мочи пидорасов, понимаешь, все. И имеется в виду вовсе не, не, не традиционная сексуальная ориентация, а имеются в виду ребята из Кремля, понимаешь? И это вот настолько я, я был просто потрясен. Ну, потому что. Мы все, вся Россия говорим одними словами, а если люди начинают одни и те же эпитеты применять, они думают одинаково и действовать будут совершенно одинаково. Поэтому, когда этот придурочный говорит про цветную революцию, которой не будет, вот этот дяденька ему также может сказать, назвав его правильным словом, не будет, слышь, пидорас, не будет. Вот пока Вячеслав Вячеславович рассказал такую уникальную историю, мы набрали три тысячи. Еще поднаберем тысячу, поднапрягемся. Также у нас есть третья строчка под видео «Задать свой вопрос» и в эфиры помочь проекту «Донат». Как вы относитесь к Навальному? Как к соратнику отношусь? Мы одно дело делаем. Союзнику. Союзник, да. Также да. мы обновили все счета и вебмани, и Яндекс, и мобильный счет, и PayPal, и биткоины все у нас новенькая свеженькая не запачканная Саратская ванга пишет платон нарушает часть 1 статьи 74 конституции рф на территории российской федерации не допускается установление таможенных границ пошлин сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров услуг и финансов абсолютно верно и нарушает конституцию как и очередной раз гарант так называемый вова а 12 июня можно будет пойти посмотреть на санкционированный митинг нужно. конечно нужно пойти нужно. посмотреть нужно прийти и посмотреть пойдем. да все пойдем смотреть на митинг несанкционирован китае начали нанимать на работу дегустаторов смога у нас в какой да, это иначе. да. У нас ну, они даже и не нужны. Тут выходишь, я помню, как-то мы вышли зимой, да, я чуть не упал вообще. Как нюхнул, побежал все окна закрывать. Потому что, ну, потому что тут не надо быть особым дегустатором. Чтобы да. Вот китайские нефтяники впервые в истории добыли горячий лед. Ну, в смысле, го горючий лед. То есть горючий лед это соединение природного газа и воды на глубине. То есть, ну, а очень часто это бывает э, метан, да, но ну, ну не всегда. Вот видишь, они. То есть это такое под давлением, такое, э, да, такая субстанция ледяная. На самом деле это газ, который горит и является углеводородом. Не знал я про это. А да, ну, так, такой, до, по, помнишь еще, э, у Жека Лондона э, из-за этого «Во времени ждет» была э, дуэль. Помнишь, когда Донный лед, они там, вот, видел один Донный лед, а другой, говорит, я тебе не верю. Ну, там, правда, его природа несколько другая, но, но тоже похожая. Да? И там, говорит, они дуэль решили устроить, и он, говорит, хорошо, говорит, мы сейчас устроим дуэль, тот, который, значит, застрелит другого, будет немедленно повешен. Да, очень в чате. Слава. Белковский очень правильно прокомментировал запрет соцсетей в Украине. Я сделал репосты в сетях, через 12 часов все убрали. Порошенко, ну это я так понимаю, он пытается процитировать. Порошенко идет путем Хуйла, ну, наверное так прочитаю. Видимо Хуйловские лавры спать не дают, это я так понял Белковский сказал. Ну, наверное да. Астрономы обнаружили следы столкновения нашей Вселенной с параллельным миром. Блин, вот ты знаешь, я обнаруживаю столкновение нашей Вселенной с параллельным миром каждый день, когда включаю, если я уже давно телевизор не включаю, включаю интернет, начинаю читать новости, и везде столкновение с параллельной реальностью, потому что это не может быть объективной реальностью, он ну, такой не бывает, такие там Яровые, Мизулины, Вова Путин, Сечин, такие персонажи. И этот сегодня э, черт там из табакерки как его там Усманов, да, там вещает Патрушев, который не хочет цветной революции. Это все параллельная вселенная. Усманов вообще интересно, он владеет магниткой, да? Даже предки его ж... рядом не то, что они не защищали и не жили, они не ходили там никогда в жизни. А он сидит и рассказывает, что он совершенно честно Отжал магнитку. Да, выкупил 30 процентов страны России. А что, я заработал, а кредиты, которые взял, я отдал. Вячеслав, как вы относитесь ну... к разрешению оружия для населения США? Как пример, очень хорошо отношусь. Я считаю, что единственным источником власти является не народ, а вооруженный народ, если народ будет вооружен, кто же у нее сможет власть отобрать? Эти козлы только потому так себя и ведут, что у нас нет оружия. Представляете, если бы мы были все вооружены, разве они посмели так а, а у людей вытирать ноги никогда в жизни? Как раз в Конституции США вторая поправка об этом и говорит. Это людей разводят, говорят, что вторая поправка, это право там защищать себя вовсе нет. Она вытекает из естественного права на революцию. Когда правительство залупается очень сильно, у народа есть право революцию делать. Чтобы делать революцию, народ должен быть вооружен. Вот и все. То есть это... Там абсолютно понятно это. Вот мне еще понравился комментарий Иван Белых. Алишер А.К. Нормально так раскидал рамсы. Все по полочкам, все по понятиям. Дон Корлеона курит в сторонке. Ну да, это было видно, что там еще и угрозы такие, вот они абсолютно ненужные были. Он зря сделал, я говорю, зря нарисовался в интернет-проссар. Вот еще два дня назад меня спросили, что мы будем с ним делать, я сказал, ничего. А сейчас я эти слова забираю назад, ну как ничего, еще как будем. Оружие будем и носить, и владеть, распоряжаться по собственному усмотрению. Так... Пишу, что о горючем людей еще писали в 90 в журнале ⁇ Знань ⁇ Да, да, очень часто написали, да, но как, как бы это никто же тогда не, не, не занимался промышленной добычей. А сейчас, видите, до чего дошли? До чего дошел прогресс? Так, ну давай ответим, наверное, на вопросы. И хотелось бы... Так, оп. Сейчас я попробую еще. Так, на доброе дело передайте моему родному городу Вятские поляны. Привет. Передаем, Екатерина. Точи вам славу, здоровья, Навальный теперь. наковальный У нас Народное творчество процветает, я не знаю. Хочу. Что такое? Из зала кто-то принес из толпы, что называется. Власть обокрала всех абсолютно. Вова. Аббревиатура Вова. Да. Так, ВВ. Так, так, так, так. что-то никак не могу прочитать. Кость, может, ты почитаешь? Тут я не вижу, что-то вот Откуда? Во. Вот, вот, вот. ВВ предал точка на экране или на заднем фоне сделать окошечко... А, предлагаю сделать окошечко с цифрами, в котором отображается, сколько украдено у каждого жителя РФ. И с новостью о прояве под аплодисменты докладывать в эту антикопил. Очень хорошо. Кто может это сделать? Давайте с удовольствием. Это очень важно. Вот, Виталий, ты у нас хотел подобную вещь? Вот это очень важно. Давайте Простаутов звоните Андрей. нам, кто может это сделать, и было бы очень здорово. Первоуральск. На, на коктейль. коктейль, Спасибо. Как, Евгений. На коктейль, анекдоты не рассказываю. Расскажу из жизни. Анекдот. Один товарищ по фамилии Шадрин, да, привет ему, если он смотрит нас. Он в кабаке в одном перепил и наблевал на стойку. И, и бармен злой такой, говорит, это что такое? Он говорит, как ты... И кто за это будет платить? Бесплатно. Евгений, Москва. Неважно, как выглядит человек. Я к тому, что Панасенков высказывает здравые мысли по истории. Может, не стоит его ругать? <свы> мы его и не ругаем. О, мне, я так понял, что э, о, о, я извиняюсь, он нас ругал. Я хотел сказать, ну, говорите, не надо ругать. <свы> <свы> <свы> <Да>. <свы> я не буду, <свы> да. <свы> Олег Хабаровск. 22-го выйду с транспарантом за ликвидацию ветхого жулья. Молодец. Сергей, город Калач на Дону. Да, ну, очень не ждем, а готовимся. Пасечник на правое дело. Ага. Дальше? Давай, там посмотрим, что. Так, это мы читали, это мы читали. Так, они наверное в порядке очереди. Не, Нет? не, не, не. Ты... Вчера Незаров сообщил, это было? Что и не научились забрасывать полицейских бочками с фекалями На эхо Москвы, а? Да, Мачичинуш, спасай Россию. Так, потом для семьи Мальцев, спасибо. Сколько Привет из могу? Германии, вот Саня пишет, от сегодня? Лучше. 18-е, да, сегодня. Понемногу, но чаще, спасибо. Так, добрый вечер, Вячеслав. Если Усман действительно давал деньги... Ну, просто... про... Непростым людям на проекты и Благотворительность безвозмездно Это будет ему зачтено Это вопрос был да. девушки сзади привет Привет привет, привет из Германии Вячеслав, что думаешь о РФ Принадлежащей Менделю, Менделю официально, официально. Ну, В Канаду о... передали привет Да На успокоительное Официально не знаю Не знаю Пока, слава богу, мы официально не принадлежим. Но неофициально мы все находимся вообще в феодальной такой зависимости. Тут, обратите внимание, даже уехать многие... Кто денег, кто оброк не заплатил, уехать даже не может. Вячеслав, ну, успокоительное. Ксения, но это что-то ТВ через пул какой-то, не знаю, такое успокоительное. Привезите, покажите. Так... Мальчик, если ты действительно хочешь людям добра, то больше говори про бестопливные технологии Мы говорим о новых технологиях и не только говорим, думаем И когда власть возьмем, то будем это все реализовывать И даже позовем к себе в эфир инженера, да. который в этом понимает Который может об этом говорить с точки зрения профессионализма И, пожалуйста, выделим ему... Камеру он может наговорить информацию, если людей это так интересует. Жень написал, теперь у нас есть кнопка. Мы будем на нее нажимать каждый раз, когда нам нужно будет что-то. Будем нажимать. Вячеслав, расскажите, как вы предсказали распад СССР здоровья вам и хунти. Это еще было в 1984 году в день взятия Парижской кому день взятия Бастилии. 14 июля родитель мой приехал ко мне на заставу, был такой случай, и как-то он стал рассказывать про партийные мероприятия, парт-конференция по кадрам. и он говорит, вот они сейчас там что-то начнут мутить и как бы будет определенный прорыв и я говорю нифига никакого прорыва не будет конец коммунистам сто процентов он очень удивился спросил почему я говорю а вот видишь он бочка пива стоит он говорит да я говорю я охраняю сейчас тут старший Участок границы, вот правый фланг там 20 километров, левый фланг там больше 10, правый больше 20, левый, ну больше 30 километров участок государственной границы. Там никого нет, я старший, меня э, отпустили, начальник куда-то уехал, больше не было никого, отпустили меня э, оперативный дежурный там на час погулять. Я говорю, вот, увольнение мне не дают. Я молодой человек, там, у меня муж девчонка бы появилась, хотя бы если увольнения были, я сижу как в тюрьме, не совершая никаких преступлений, значит должен охранять этот участок, там, если хочу выпить кружку пива, я этого не могу сделать, хотя я тогда не пил, но гипотетически, то есть я не могу делать то, что мне нужно. Я говорю, а режим держится на штыках, я говорю, когда будет внешняя агрессия, мы ее отразим, от 100%. Но если что-то случится внутри, я говорю, поверь, мы штык в землю, воткнем 100%. И вот родитель мой это Лебедю рассказал в свое время, Александр Иванович, ну так дружили, и он говорит, ну нифига себе, говорит, это когда было? 84 он говорит, в 1984 году, ну, мы говорит, так далеко не мыслили, но говорит, получилось, и Лебедь рассказал историю подобную, которая произошла во время всех этих штурмов. Когда он там собрал офицеров, когда ему приказ пришел там определенный, он собрал офицеров, спрашивает, что будем делать, а там сидит дембель на броне, сержант, причем, говорит, такой вот наглый развалился. Ну, представляю, тут генерал там какие там пофигу. Он говорит, а нам типа пофигу, что вы решите, мы, мы все равно делать ничего не будем. И все, и они... Но они не планировали, надо сказать, но ну, Дембель-то очень четко это все подчеркнул. Вот, вот Лебедь мне лично рассказывал, то есть что вот тот сержант, он, собственно, все и решил. Потому что, ну, как бы, как будто так. Вячеслав, скажите, новикоксина эфир позовите, Так, чем? да. Вячеслав, расскажите, как а, да, это Чукчик пенсионер за всю историю Российской империи, сыр России. Ни один правитель не оказался, оказался на скамье скамье подсадив, У нас уникальная возможность это сделать. Норд-Ост, Беслан, Беслан, Крым, Крым Украина, Украина требует, требует ответа. Ответ. Согласен абсолютно. Семье Мальцевых наличные расходы. Спасибо большое. Украинка. Да. На свое усмотрение. Спасибо. Виталий, Санкт-Петербург. Так, ну все тогда, да? Не знаю. А вы вверх поднимите. 18 сегодняшний Да, услуг. Вячеслав, Вячеслав, что вы думаете о порталах госуслуг ру и мост. .ру? Да, да не, не знаю, много, я как-то не пользуюсь этими порталами. Ну, наверняка, э, с точки зрения информационного мира, такие вещи надо развивать. Вообще, любые услуги, какие есть, тем более государственные, Но должны это быть это в интернете. Бюджет, а? бюджет в чистом виде московский и, и федеральный. Так, это мы уже читали. 300 лайков не хватает до 4000, ребят, но ну поднажмите. Спасибо, что вы нас смотрите. На как оно? Так, подожди, читали. подожди, да. давай, что, эй, где? Вот, вот, вот, вот, вот, вот, ну. Спасибо. Так, и давай тогда ответим здесь, наверное, на Здесь посмотрел, что будет с олигархами после свержения Путина, ведь Путин не правит страной. Она... Соратники не забываем лайкать. Крым уже вернули. Сегодня, это конечно, самый большой вопрос. Помогите Вичеславу Дацку. Вчера в суде его избивали больше 10 полицейских. полицаев. в преступ хотел скинуть его мать с лестницы. Он бросился на помощь. А вообще как тут... Вот, Мы упущена, сегодня ехали, да, ехали, ехали да, не доехали. Упущена эта информация. Нет, это про Дацку. Мы это а, да, в другое место в ехали, другое попали место. в пробку. Да. Ну, мы выясним, что там. Ну у -у -у, понятно, что э -э, если с более тихими людьми поступают достаточно жестко, то у Датска вообще ни, ни одного шанса нет, чтобы с ним как-то хоть, хоть как-то приблизительно по-человечески поступали. Но если даже с абсолютно ручными поступают нечеловечески, да, то есть так же и избивает, и все что хочешь. Тут такой провокационный вопрос, кто задал. Давай. Я его потерял. Ну как? Ну ты хоть скажи так на словах. Ну что, типа, вы. Вы навязываете свою диктатуру после 5, 11 17. Вы. Так, как вы неоднократно говорили, вначале будет установлена диктатура. Не боитесь ли вы стать следующим драконом, не отменив ее? Не боюсь, <с> так скажем. Да, нет, не боюсь, конечно. То есть я почему и стремлюсь участвовать в том, что будет после революции, для того, чтобы следующего дракона, следующего Путина не было. Наша задача это народовластие. Ну и как-то всю жизнь бороться за народовластие, в конце концов, стать Гитлером. Ну, наверное, нет, наверное. Ты, я не понял. Вот как Ольга Титова пишет: В Москве задержан Александр Минюков, раздавал листовки от артподготовки. Это все за прикол. У нас есть телефоны. Они отображены у Славы на компьютере восемь. Ну Кто-то кто кто может помогать, вы нам позвоните, да, позвоните мы, мы дадим адвоката, и все, и мы будем всячески помогать, безусловно. Потому что не бойтесь самодеятельности, если вы что-то делаете, то не бойтесь, мы в любом случае будем вам помогать. Еще много спрашивают, позовите Сул Акшена, позовите Новикова, позовите ВОКС. Ребят, всех приглашайте, всех ждем, со всеми будем разговаривать. Вот тут, вот тут троль, вот тут тролль такой, приколол такой, работай иди мальцев, завязывай с политикой, диктатор, ха-ха. Слышь, ты вот что в твоем понимании работай? А? Это то бери есть ты лопату, лопату и копай. Вот по времени. Знаешь, сколько я работаю? Все время. — Вот кроме того времени, которое я сплю, я работаю, понимаешь? То есть вот у тебя есть время, ты можешь спрятаться куда-то, уединиться, я не знаю, там, пойти куда-то там в театр и так далее. У меня нет такой возможности практически. Если такой был, там, я последний раз вот ходил в театр эстрады, и была еще зима, наверное, январь или что там было. — Я не с тобой не ходил. — Ну, не я, не я, да, я ходил не с тобой, точно. Поэтому тут вот удивляет меня такие. Да, такой сидит мальчик, дурака, валяй! Так классно! Ну, иди поваляй, рядом со мной. Садись. Долго люди а, не выдерживают, надо сказать. Вы планируете вернуть имперский флаг или оставить нынешний? Мы планируем, чтобы народ сам проголосовал да. за символы. Символы будущего наверняка будут отличаться от имперских, и от советских, и от нынешних. Сто процентов это будут другие символы, потому что будет другая Россия. Ну, зачем привязываться, да? Мы как-то, ну, есть в прошлом, конечно, какие-то положительные моменты, но, наверное, все-таки нужно делать будущее, а не загоняться из-за прошлого. Артподготовка вы вообще ну, чат это читаете? это мое мнение, а? Артподготовка вы вообще чат читаете? Читаем. Так, ну что, все? Да. 30. Борода куда ушастую делим? Серега, что ли, имеете в виду? Ну, Серега в Саратове, никуда, куда гриню делим, а вот, а куда гриню делим? Не, Серега в Саратове, что, нормально, Надо, кстати, чтобы он из Саратова тоже что-то вещал, Это, как она называлась, программа? Ну, периферийное да, зрение, но ему зрение. гости нужны, он... Из гостей не хочет периферийное зрение делать? Ну, так вот необходимо как раз наладить вебинар, вот это, чтобы периферийное зрение, это и был вебинар, чтобы ну, надо... гостей было много. Сереж, ты слышишь, да? Да, Сереж, вот это как раз обращение к тебе. Надо налаживать и чтобы это было работало. Где гарантия переворота? До Гарантия, свидания. как Астап Бендер говорил, гала, гарантию дает только страховой полис. Никаких да? гарантий. Вот, молодцы. тысячи лайков. Спасибо. Спасибо. Ну до свидания. Так справедливо для нынешних анархистов лозунг. Анархия, мать порядка. Не боитесь массового бандитизма. Ну, Тарил, вот вы анархизм и бандитизм как-то связаны. Сейчас анархист абсолютно другой пошел. Это не матрос там с Маузером, и в этой, там, без козырки и в тельняшке. Вовсе нет. Анархист сейчас это интеллектуал с очень высоким интеллектом. Это математик, это э, человек, который занимается информатикой и вообще как-то связан с, с информационным миром и с технологиями. И тот, кто э, видит, как развиваются эти технологии, не может не видеть, что в конце концов они приведут нас к отсутствию государства. Вот мы сегодня только разговаривали, потратили час времени больше. На, больше часа, чейн, да, на то, чтобы чейн. понять, что даже на сегодняшний момент есть информационно-техническая, так скажем, форма отказаться от большинства функций государства. То есть это уже сейчас можно сделать, не завтра, там, не через тысячу лет. И, и это не я говорю, это приходят люди, специалисты, которые, ну, не то что грамотные, да, то есть если там меня можно с Алишером Усмановым сравнить. Поэтому то и в, так, в таком случае этих людей можно сравнить с Биллом Гейтсом. Да? И они говорят, что есть технологии, вот, вот, вот так они выглядят. Вопрос у нас тут к юристу еще есть. Хочу наклеить наклейку, как у вас на ноутбуке на заднее стекло автомобиля. Останавливаю только одно, что мне за это будет со стороны власти? Ничего, ничего. юрист отвечает ничего. Ничего. Я могу сказать, да, я могу сказать, что такие, что значит такая наклейка или особенно с правами с, вместе. Как какая-то визитка наша, как визитка Яроша, да? Ну вот многие мне рассказывают, что гаишники открывают, смотрят права, видят такую визитку и часто отпускают. Ну, по крайней мере, за малозначительные правонарушения вообще вопрос нет, говорят, вы там с Мальцевым нормально. Он, человек к нам приехал два дня назад, он рассказывал, в свое время приехал в Саратов, спросил, где найти Мальцева, а ему сказали, что не знают, кто это такой. Ну, вообще, это странно, в Саратове обычно знали. А здесь он приехал куда? На Кутузовский, да, там куда-то. вот. И как не знал, как добраться до Лохина, он говорит, подходит к полицейскому, говорит, как до Лохина добраться? Тут, говорит, к Мальцеву, что ли? Он говорит, «А откуда ты знаешь? Он говорит, «А отсюда все к нему едут. Ну А бабушку еще рассказывал про бабушку? Мальцев, которые да, да, да, который да, про против советской действительности, да, тут бабушка где-то, ну, кстати, достаточно далеко, и один тоже наш соратник спрашивает, как, говорит, найти такой-то адрес, она говорит, ты к Мальцеву, что ли, который против советской действительности, советская действительность у них еще в головах, представляешь? соратникам, показать, как можно делать значок из нашей наклейки. Давай, Тогда, пожалуйста, покажи, пожалуйста, Демонстрируй. Вот, смотрите, вот такой простой лайфхак. Наша наклейка. Отпустите? Валерий, сегодня 55 лет исполнилось, так, кстати, мы его Валерий. поздравляем. Раз раз раз раз раз Он у нас фермер. Человек трудится своими руками. Очень правильный человек, очень умный человек. Философ, я бы сказал. Такие иногда вещи выдает, что ставит меня даже в тупик при так сказать, большом моем жизненном опыте и знании философии, так что вот я хотел просто соратникам показать смотрите, сейчас у нас наклейка, она одноразовая, да? наклеила какую-нибудь надежду она оторвалась и все берем вот обычную крышечку от баночки вот такой, которая, ну, большинство всяких этих, ну, огурчиков, ну помидорчиков да. завинчивается, она подходит по диаметру точно на эту наклейку, наклеиваем сзади булавку обычную, которая есть в любом магазине, вот, берем ее сюда вот так, скотчем приклеиваем Видите, все. У вас получился значок. Не надо никуда ездить, ничего. Наклейку только можно по почте получить. Просто даже вот, если адрес какой-то есть, и все. Наклеил и готов значок. Так что передача чумелые ручки. Спасибо, Валер, поздравляем еще раз. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Ну от всей души. До свидания. До свидания.